всем привет я поздравляю православных с днем Святой троицы и хочу этой теме посвятить этот ролик вы знаете что мой канал видит с очень такого необычного неожиданного ракурса фильмы и клипы может ошибаться но я везде вижу богов 25 выступление на текущем евровидении как его расшифровать во первых из-за политических событий было 25 выступлений, а вообще-то их должно быть 26. Если бы этот участник выступал в конце 26, то я хочу вам сказать, что числа 26 и 14 я ассоциирую со Сирисом. Кстати, в 26-м псалме 14 строк. И выходит артист. Старая съемка и гитара. Вот два символа, которые надо увидеть. Он один. Старая съемка и гитара. Смотрим. Увидите, сделали такой дизайн освещения в стиле освещения старого кино. Такая, такая выжженная пленка. Даже идут специальные такие спецэффекты. Идут линии, как во время прокрутки старых пленок. Вот такие дефекты специально делают. Не знаю, насколько будет видно, вот эти пятна, которые ползут по экрану. И такое освещение сделали, что даже сам артист, выступающий вживую, выглядит как на выцветшие пленки. Так как же расшифровать эти два символа? Теперь смотрим Евровидение прошлых лет, не помню сейчас какого года, три года назад, 19-го, на Сири, своего выступления. Почему я сейчас вспоминаю про Асириса и почему это выступление? Заметьте, что в день Троицы почитается Бог Отец в составе Троицы. И именно в этот день в храмы приносят зеленые ветки все зеленое. И даже продают зеленые свечки. Вот перед нами зеленое выступление с на ассириса. На багровом фоне, вроде бы непонятный танец, Ну вот <смех> мой канал находит версию, как это расшифровать. В костюме такая чешучатая природа, И то ли перья, то ли чешуя, что-то такое. Гребни. Выступление, такой грозный внешний вид, оба в зеленом, грозный внешний вид, багровый фон. Багровый зловещий фон, все такое агрессивное. Здесь как разорванный цветок, здесь красивые колонны, красивая обстановка, но она горит в крови или в огне. И почему-то только один танцор. Моя версия – зеленый цвет Асирис, ну и недвусмысленно в, в, само, в самом имени выступающего. Двое, э, те же самые э, символ, два дворника там старше, в пластилиновой вороне, там старшинство показали размером, здесь старшинство показали костюмом. Они же два капитана у Кира Булычева, та, э, тайна третьей планеты. Я полагаю, что это было на Орионе. Это события, связанные с цепочкой Орион Сириус Солнца. Вот я вижу, что так шла война. Вот их костюмы, костюмы, костюмы. Обувь. Обратите внимание, обувь здесь как переделанная восьмерка. У них специально подчеркнуты подошвы. Сейчас где-то будет виднее. Тут сложно словить кадр, на их обуви акцентируют. И там такая белая-белая подошва. На пятке она с черным кругом, похожая на восьмерку. Технология путешествия во времени и пространстве она есть и у отца, и у сына это же, я думаю, символ желтой машины желтая машина. Этот же символ восьмерки показывают вот эту обувь на ней прямо сильный акцент. Это же технология показывается всеми предметами, которые похожи на восьмерку. То есть, я сперва не думала, но да, это тоже сюда. Велосипед, похожий на восьмерку. Я помню, когда я первый раз это обнаружила, года полтора назад, я еще была такая мысль, неужели же все можно так притянуть за уши? Просто велосипед, просто похож. Дальше, дальше было видно, что там. Велосипед, очки, очки и гитара, и гитара и эту же технологию вот в предыдущем выступлении, гитара и старая съемка. Показан возраст и путешественник во времени. Повторю, если бы он выступал в конце нормального м, ряда, а, который обычно делают, из, состоящий из 26 выступлений, то он был бы 26, 26 и 14 числа сириса Итак, в предыдущем выступлении не хватало только одного символа. Там, где гитара и старая пленка, не хватало зеленого цвета. И опять-таки, то, что расшифровывают версию «Только мой канал» имеет действительно версию, которая слажена и что-то объясняет. Ведущий, висящая голова, обезглавливания символа Сириса и войны на Орионе. Тут они демонстрируют удивительную технологию вот этого костюма обезглавливание дальше тут даже летят звезды но это не видно по костюму это очень интересно хм. э, они эту этот символ продублировали уже трижды вот его вид ведущего показывают вот этот сим, символ опять голова и там еще летят смайлики головы головы вот в конце зеленый цвет и вот это, люди в зеленом уносят зеленый экран, трижды продублированный символ, даже не трижды четырежды, среди вот этих вот деревьев в горшках ведь оформить студию можно как угодно да оформить зал здесь зал оформлен именно так здесь трижды, раз зеленый два зеленые, три зеленые, четыре зеленые в дизайне и он стоит в зеленом после этого он в звездном небе. Опа, опа, еле словила этот момент. Он в звездном небе уходит. Интересно, конечно, они, как эта одежда так вообще меняет цвет. Невидимка. По легендам, Осирис после воскрешения остался на небе, где и был полноправным хозяином. Вот здесь прямо подряд показали пакет. Пакет, опять-таки, одних и тех же знаков. Дальше там было выступление возле рояля с сердечками. Это история базы на Сириусе. Дальше богиня Нуб, которая куполом над э, землей простирается. Это выступление тоже было. Будем подробнее показывать. Я не видела это Евровидение э, раньше 21 выступления. Так у меня вышло. Пока что не тороплюсь, потому что вот. С 21 выступления у меня вопросы, как ассоциировать, вообще не возникали. Там еще будут сюрпризы, много чего еще неизвестно. И есть участники, которые неизвестны. Например, есть Нефтида, богиня Нефтида. Но я хочу лишь показать то, что основной массы, массе обывателей, и даже конспирологам, кажется слишком невероятным. Все думают, что просто выступление. Но здесь действительно перечень богов в выступлениях. То есть то, что было когда-то, 2000 лет назад, оно никуда не ушло, оно приняло новый формат, где люди участвуют в этом, продолжают, но не подозревают об этом. Как всегда говорю, может быть, можно оспорить мою версию, но не тот набор символов, которые я нахожу, что-то найдено. Еще раз поздравляю всех с Днем Святой Троицы, который обозначен зеленым цветом. Пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч!